Добрый день, меня зовут Сергей Иванчук, я руководитель компании Мегагелакси. Хочу вам сегодня предоставить презентацию нашей компании. Далее мы переходим к слайдам нашей презентации. Для Денажер для сознания покров. В значении и сути слова покров заложен принцип покровительства, доступности. Покров – это энергоинформационная защита, которая защищает нас от воздействия негативной энергии и информации. Покров – это то же самое биополе человека. Это, к примеру, как снежный покров, который защищает траву от мороза, ветра и других неблагоприятных воздействий. У одних людей этот покров больше, у других меньше. Изменяя свою энергетику в лучшую сторону, мы меняем автоматически энергетику окружающих, энергетику места, где мы находимся. Если это будет делать большинство жителей Земли, то мы сможем поменять биополе Земли в лучшую сторону. Тренажер для сознания покров имеет две стороны. Лицевую сторону, Солнце, восьмиганная радуга. Восьмиконечная звезда означает вечность. Престворяет порядок, солидарный. Солнце — это радость внутреннего озарения и обретенная целостность. Когда человек способен соединить в себе мужское и женское начало, когда два становятся одним, при этом каждый не теряет своей целостности. Человеку с энергией Солнца нужно понять, то чем ярче он будет светить для большинства количества людей, следуя своему предназначению, тем больше в его лучах получит тепла и света его родные близкие. Вторая сторона – это именно сторона кальчуга, это защитная рубашка. Это защита нашей матрицы, нашего вверх Основой тренажеров для сознания являются кристаллы кварца. Кристаллы – это инструмент для настройки и гармонизации всех систем человека и встраивание его во Вселенную. В нашем тренажере зафиксировано 7 видов кристаллов. 6 видов природного кварца, которые составляют единую систему для эволюции, и один односторонний кристалл с правой модификацией. Кристаллы кварца размещены по схеме для трансляции полевых форм в окружающее пространство. Таким образом, и для формирования спектра кристалла Человеческий организм имеет наследственную мудрость или способность устремляться в балансированность, равновесие и стабильность. Оптимальное состояние организма, в котором все органы системы функционируют и взаимодействуют соответствующим образом, называется гомеостазисом. Очевидно, что гомеостазис нашего организма, или механизмы самоисцеления, работают наиболее эффективно, когда мы способны сохранить стабильность своего внутреннего сознания. Денежок для, для сознания покров работает именно с внутренним состоянием. Он балансирует нашу энергоинформационную систему. Таким образом мы выстраиваем внутреннее равновесие, внутреннюю стабильность. Мы выстраиваем свое пространство вокруг себя. Если внутренняя ситуация не осознается, она превращается в внешние события, как в Для чего нужна балансировка? Целостность и сбалансированность. Система энергетических каналов ЧАК – это один из ключевых факторов здоровья организма. Если мы этим не занимаемся, насколько мы тогда можем позаботиться о своем организме? Вот в чем вопрос. Чакры – это наши психоэнергетические центры в тонком теле человека, которые питают физический план. Если на уровне физиологии есть проблемные зоны, через активацию покрова можно вытравить то, что возможно исцелить, наладив работу энергоцентра. И в целом гармонизировать всю систему организма, дать поддержку, чтобы чувствовать себя комфортно. Во время работы с покровом происходит мощная балансировка, внутреннего и внешнего состояния, энергетики чакральных пространств, очищения энергоканалов, энергетики правого и левого полушария говного мозга, идет преобразование тяжелых энергий прошлого, страха и беспокойств будущего. Тренажером для сознания по кругу человек начинает переосмысливать свою жизнь, менять свое сознание. Мы сможем сделать свою энергетику оптимальной, получить уникальные свои методики развития. Потому что у каждого человека свой путь развития, и каждый человек получает свою информацию. При желании мы можем скорректировать свою энергетику под любые задачи, в любой сфере жизни. Изменить можно все, что угодно, предела нет. Мы обучаем собственную энергетику, обучаем свое сознание и подсознание методом защиты, методом отражения влияния на нашу энергетику. Во время работы с тренажером Покров, человек может вспомнить тот самый первый отрицательный случай, осознать его, и трансформировать. А трансформация это конструирование нового позитивного образа. На данном слайде мы видим активацию тренажера для сознания Покров. В методике мы воспользовались восьмью чакрами, и мы используем восемь центров. Потому что восьмой центр – это имя Творца, Великого Духа, обитель Бога в человека. И мы должны контролировать связь с Творцом. Таким образом, мы берем тренажер для сознания по кровь, в ручке, настраиваемся на него, чувствуем, что происходит с телом сознание, время на то, чтобы так взаимодействовать с ним 2-3 минуты. Далее мы представляем свою энергоинформационную систему, чакры, центры, все 8 центров. Активация происходит с нисходящего потока, с восьмого центра, восьмой центр над головой в полуметре. Акцентрируем внимание на центре. Далее читаем формулу активации, указанную в паспорте. Буквы формулы печатаем объемно в центр. Формулу активации можно поменять по своему желанию. Сканируем механизм центра своим сознанием. Смотрим, что в нем происходит. Таким образом выявляем негатив информационной вирусов в этом центре и производим преобразование негатива в позитив. Обратите внимание на ощущения, которые происходят в соответствующих органах. За счет этого происходит восстановление связи между физическим телом, эфирным и только полевыми делами данного человека. После переходим к следующему центру, к седьмому. И далее со всеми остальными центрами, все 8 центров, мы проводим активацию всех центров. В каждый центр мы читаем формулу активации. Когда проработав все 8 энергоцентров, по завершению активации мысленно возвращаемся в 8 центр. Закручиваем его по часовой стрелке. Далее заполняем матрицу АУРУ вокруг себя Солнечной энергией. Таким образом происходит активация и стабилизация нашей энергосистемы. Восьмая чакра — это имя Творца, Великого Духа. Если у человека правильно настроена восьмая чакра, то он может добиться огромного успеха. Если восьмая чакра закрыта или работает на отдачу информации, энергии, то человек совершает большие ошибки. Он отдает энергию информации. Принажер для сознания покров восстанавливает связь с Творцом. Таким образом, покров делает человека архитектором своей жизни. И Человек управляет собой и пространство, которое находится вокруг него. Тогда восьмая чакра работает правильно. Тогда мечты сбываются. И цели, которые мы ставим, они реализовываются. Сегодня наша иммунная система постоянно подвергается опасным атакам извне. Мы живем в токсичном окружении. Мы можем употреблять для этого различные иммуноукрепляющие средства. Такие как витамины, минералы, и травяные настои. Еще один способ укрепления иммунной системы с помощью нашего собственного подсознания. Подсознание способно укреплять иммунную систему, так как и подсознание, и иммунная система завязаны в вытянутую во времени направленную петлю обратной связи и подвержены обоюдному влиянию. Подсознание может влиять на функционирование иммунной системы разными способами, не только изменением состояния, но также соединяя изменения состояния с ментальными образами положительными внушениями и верой. Важно понимать, что тренажер для сознания Покров это оборудование обратной связи, необходимое для наблюдения и саморегуляции. С ним мы повышаем осознанность организма, состояние визуализации. Таким образом, мы устанавливаем осознанный контроль над всеми биологическими процессами. Это подразумевает также произвольную секрецию биохимических компонентов мозга пептидов, гормонов и других веществ. Инструменты для мозга могут быть чрезвычайно полезны в комбинации с любыми другими видами лечения. Например, если вы принимаете медикаменты, вы можете визуализировать, как эти средства входят в ваш организм, разрушают вирусы и другие патогенные вещества и укрепляют вашу иммунную систему. Простое использование инструментов для мозга с целью релакс релаксации это мощный способ усилить эффекты любого медицинского лечения. Благодарим за внимание.